Доброе утрочка, Здравствуйте! Ева! Евочка! Ева, скажите, Ева как настроение? Евуся? Привет, солнышко! Представьтесь, пожалуйста, коротко, как зовут? Какой возраст? Вы же снимали кусочек с вами. Давайте представьтесь еще раз. Ева, 1,1. Так, Ева, 1 и 1. Плавать из какого возраста? Круги, но очень сильно возмущаются Очень сильно возмущаются Зачем нам этот круг, напомните, зачем мы плаваем на, этом, на этой конструкции? Баланс умеет Мы развиваем баланс, координацию движений чтобы вода не попадала, тоже вот такое дело Ругается страшно Она всегда ругается так? Или сейчас именно? Ругается, давайте э, обсудим коротко, почему она ругается Как вы думаете, почему? Потому что отпускали Потому что ее жизнь усложнилась немножко, она должна, оказывается, сама что-то делать. Не только мама за нее делает, а еще сама должна прикладывать усилия, чтобы держаться на круге. Привет. Скажи Как вы считаете, допустимы ли, допустимо ли вот такие обстоятельства на занятиях с ребенком? Конечно, допустимы. Допустимы? Как она учиться будет? Да. да, то есть главное понимать, понимать чем вызвано это раздражение, да? Знать ее состояние предыдущие, да, как она себя чувствует, вот эти моменты э, из вчера. И наша задача направлять, помогать, подсказывать, если нужно, если нужно не увлекаться сильно ее переживаниями. Помогать ей своей уверенностью, что мы делаем все правильно. Вы вот сняли с круга, она уже забыла про эти свои тягости. То есть иногда можно немножко предложить ребенку и потрудиться. Покажите, пожалуйста, что вы, чем вы можете похвастаться, скажем, ныряниями. Можете похвастаться. Вы ныряете хорошо и достаточно активно ныряете. Настроение вообще. Давай. Можно ли нырять, когда ребенок плачет? Вот такой расстроенный. Она, опять же, все это надо понимать в комплексе, чем и вызвано раздражение. Но в принципе, можно нырять, чем когда они расстроены, у них четче дыхание. И четче можно схватить э, вдох, и задержку они делают четче. И задержки дыхания ныряния даже гарм... успокаивают ребенка. Часто бывает и такое. Да, вот, успокоилась уже нормально. Ну, зайчоночек, ну что? Давай, Римку. Рыбка, рис покрыть. Норвительщик разочек прямо на меня сюда. Yeah? Yeah. Uh yeah. Умничка, посет... <сínt> <сínt> прицепили ее на бортичку, клавили ручечки. Так, что можете порекомендовать э, мамам? Мамам, которые не ходят в бассейн, можно ли дать им рекомендации? Приходить пораньше. Приходить пораньше, по возрасту пораньше. Пока, пока дети не осознают. Пока они легче. Yeah. Манипуляция В управлении мамой. Благодарю вас. всего вам наилучшего. Спасибо. Успехов. Спасибо. Пока.